Доброго времени суток, мои дорогие любимые, и вы на моем канале, и сегодня у нас тема ⁇ Высшие силы вам хотят что-то очень важное сообщить ⁇ Важное и срочное от высших сил. Что придет, что уйдет в ближайшее время, и что именно вам необходимо знать, понимать, куда двигаться, переосмысление, понимание, предвидение. В процессе просмотра этого видео вы получите ответы на свои внутренние вопросы. Все энергии сохранены, и желательно смотреть видео до конца, потому что каждая из трех позиций, у нас сегодня будет три карты, касается именно вас. Подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых видео. Ну и начинаем. Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Работать мы сегодня будем с интересной колодой «Золотое Таро Уэйт Арт Нуво». Это стиль модерн. Во Франции арт нова, буквально переводится, новое искусство. Возникла в XIX-начале XX веков, когда сама Европа переживала относительный мир после десятилетий конфликта. Этот оптимистический период – также известен как прекрасная эпоха и модерн изящное декоративное направление, подобно цветущей лозе, которая распространяется по Европе, Америке, стал самым выдающимся его представителем. В невременные послания карт Тарон выполненные в этом стиле, обладают особой чувственной красотой и проникают в каждое ваше сердце, душу и клеточку. Итак, высшие силы вам хотят что-то сообщить. Важное, возможно, срочное. У нас сегодня будет... Три карты, а точнее три карты по три карты. На первую позицию три карты, на вторую позицию три карты и на третью позицию три карты. Каждый из вас сейчас настраивается на получение информации. Первая позиция, вторая позиция и третья позиция. И по каждой позиции я буду раскрывать карты и рассказывать. Ну что, начнем. Также я хотела бы вам представить а, вот этот вот замечательный камень, камень силы, камень мощи, камень глубокой трансформации и его энергетическое. Влияние распространяется на сотни километров. Это камни, которые я беру с собой на места силы. Это природный гранат. Вот именно так. да? Мы все знаем, что гранат есть в ювелирных изделиях. да, Это камень. Но вот именно вот так, вот в такой вот матрице, вот в такой вот структуре четкой. Пирамида сверху, пирамида снизу. Он растет. Он живой камень. Он и сейчас растет и дышит. Вот так вот эта ножка называется камня. Он прикрепляется к породе. Вот так. И много-много-много. И вот так вот они растут. Это не искусственно сделанные, видите, огранка. Вот так растет камень вот так он структурирует пространство и именно сегодня он будет нам помогать ну что начнем Арина помоги и работаем для тех выбирает первую позицию повторяю у нас с вами первая позиция у нас с вами вторая позиция и у нас с вами третья позиция в каждой из позиций будет по три карты три карты в позиции это переосмысление это понимание и это предвидение и так для тех, кто выбрал первую позицию, три карты. Переосмысление. Понимание. Предвидение. И возможная трансформация. Итак. Переосмысление. Смотрим, какая глубокая, интересная карта. Посмотрите, пожалуйста. Оглянитесь на свое прошлое. Осознайте дорогу, которая привела вас к текущему моменту. Осознайте прошлые выборы, события и причины. Четверка Пентаклей. Посмотрите. Вглядитесь в эту карту. Что резонирует в вас, соответственно, этой картой? Что сейчас вы думаете? Какие мысли приходят для переосмысления? Пентакли это стихии Земли, это работа, тело, ощущения, деньги, все материальное. Итак, что вы видите на данной карте? Посмотрите внимательно. Богатый дворянин одиноко сидит за стенами замка. стиснув пентакли в страшных объятиях. В сердце этого скряги нет ничего иного и нет ни для чего места. Деньги — его первичный интерес и единственная любовь. Но в отрыве от человечности ничто не сможет сделать его по-настоящему счастливым. Да, интересно. Вторая позиция. Понимание. Ух, смотрите смотрите вглядитесь в эту карту пожалуйста до мельчайших мельчайших подробностей посмотрите войдите в глубину посмотрите что за этой картой что внутри нее это туз жезлов как резонирует эта карта с вами? Жезлы – это олицетворение стихии огня. Это стихия действия, это воля, мощная энергия, трансформация и амбиции. И туз жезлов олицетворяет творческий импульс, возникающий внутри вас. Любой шаг в любом направлении приведет к успеху. И ваше, действие, ваше время действовать пришло. И именно это понимание до вас сейчас хотят донести высшие силы. Действие. Будет действие, будет успех. Все направлено на достижение успеха есть и третья карта предвидение посмотрите посмотрите какая карта двойка мечей посмотрите как она резонирует с вашим внутренним миром что она вам несет Какую энергию? Что вы можете сказать об этой карте? Посмотрите, все стихии у нас сегодня для первой позиции представлены. Масть мечей соответствует стихии воздуха. И эта стихия – это стихия интеллекта, общения, конфликтов, ясности, проблем. У нас двойка мечей. Женщина с завязанными глазами уединилась в укромном месте на берегу моря. Мечи в ее руках предостерегают любого, кто захочет приблизиться и нарушить ее концентрацию. Пока она остается неподвижной, отрезав чувства от отвлекающих факторов, ее мысли будут свободно течь в поиске необходимых ответов. Итак, предвидение, предвидение – это то, что поможет вам в будущем что поможет осознать направление, в котором вы будете двигаться. В котором вы будете расти и процветать, согласно этой карте. Здорово! Переход на следующий уровень. Прошлое уже не вернуть, назад возврата нет. Будущее сейчас только приоткрывает свои двери. Сосредоточение. Отбросить сомнения и чувства, негативные. И двигаться. И двигаться только вперед. Да. И да будет так. есть для тех кто загадал вторую позицию из трех карт переосмысление понимание и предвидение Итак переосмысление понимание предвидение переосмысление. Посмотрите на эту карту. Туз кубков. Переосмысление это то, что необходимо переосмыслить, понять, осознать. Карта сильная, мощная. Это кубки. И... Кубки у нас соответствуют стихии воды. Это стихии эмоций, отношений, интуиции, внутреннего сосредоточения. Это любовь. И туз кубков олицетворяет то, что дорого вашему сердцу. Это грааль. Символ глубочайшей радости души. Голубь, причастие. И водяные лилии мира символизируют объединение эмоций с осознанностью. Посмотрите, вглядитесь в эту карту. Необыкновенной глубины, необыкновенной красоты. В чем ваше переосмысление? В том, что у вас Объединились и душа, и разум, и эмоции, и вы вышли на следующий уровень, в осознанность. Я поздравляю вас. Прекрасно. Вторая карта. Это понимание. Те же самые кубки. Но мы видим перед собой девятку кубков. Посмотрите, вглядитесь в эту карту, что она вам говорит, какую она несет энергию. Девятка кубков. Зажиточный торговец сидит перед столом с девятью золотыми кубками на нем. Он достиг всего, о чем мечтал. Но будут ли его эмоциональные потребности удовлетворены так же, как материальные? Сейчас Вселенная играет в вашу пользу, так что будьте осторожны со своими желаниями, понимание, чувства, надежда, страхи. Осознайте, чего вы хотите, а чего не можете принять. Вы готовы принять? Все принять. Очень сильная, мощная карта. Тогда давайте вперед. Принимаю, благодарю. Девятка кубков. И третья позиция. Предвидение. Предвидение – это то, что связано с будущим. Мы выбираем направление, в котором мы двигаемся. И в данном случае десятка кубков. Посмотрите, все кубки. Я вас поздравляю, те, кто выбрал вторую позицию. Это кубки, это десятки, десятка кубков. Здесь могли бы мы сказать, что нужно поменять но в данном случае десятка кубков – это очень сильная, мощная карта. Семейная, счастливая семья радуется. Радуги. Радуга – улыбка Бога. Бог благословляет их видение, Бог направляет, Вселенная помогает, невзгоды и беды развеялись, того счастье, грядущее идущее счастье впереди становится все ближе и ближе, и радость наполняет сердце и душу. Дом, здоровье, любовь, процветание – все сейчас растет и увеличивается. И да будет так. Принимаем, благодарим в добрый час. Прекрасная колода. Работаем. Есть. И для тех, кто выбирает третью позицию, три карты для выброших третью позицию. Итак, пред, э, переосмысление, понимание и предвидение. какая сильная мощная ух потоки работают переосмысление ох какая карта это уже у нас старшие арканы посмотрите восьмерка смотрите какой сильный мощный аркан сила ух сила глядитесь в эту карту сила Женщина возле прекрасного златогривого льва, и рука ее доверчиво покоится в опасной близости от его огромных клыков. Она не боится зверя. Доброта его сердца куда сильнее его инстинкта разрушать. Единственные позывы хищника укращены доверием и любовью в девушке. Истинная сила в отсутствии страха перед неизведанным. Это ваша сила. Примите ее. И пусть к вам придет это переосмысление, что вы, именно вы, тот, кто сейчас сидит по ту сторону экрана, именно вы – сила. Именно это вам хотят сказать высшие силы, наставники, покровители, ваши учителя. Вы – сила. Мощно, да. Понимание. Ох, какая красавица. Смотрите, вглядитесь в эту карту. Посмотрите на нее. Посмотрите, как она с вами резонирует. Что вы можете сказать об этой карте сами себе? Пентакли ⁇ это стихия Земли. Это работа, тело, ощущения, деньги, дом, все материальное. И здесь у нас... Королева пентаклей. Что говорит вам эта карта? В чем должно быть понимание? Королева – практичная мать, которая все знает лучше всех. Она свободно делится своими советами и всегда учитывает их. Она решает проблемы, которые кажутся другим, вовсе непреодолимыми. Связь с природой является источником ее силы. Королева щедро делится своей мудростью, своими знаниями с теми, кого любит и защищает. Вы, королева, и понимание ваше должно состоять в том, Что нужно отставить страхи, волнения и сомнения. Нужно начать помогать себе и тем людям, которые вас окружают. Потому что вы – сила. Есть. И предвидение. Шаг в будущее. Ух, как здорово. Как хорошо. Посмотрите. Это жезлы. Как откликается в вас эта карта? Что вы можете сказать относительно этой карты, карты сами себе? Посмотрите на нее. Это рыцарь жезлов. Жезлы – это стихия огня, это стихия действия, воли, мощной энергии, трансформации и амбиций. Рыцарь жезлов – отважный, жаждущий славы. Рыцарь жезлов способен взорваться, ворваться туда, где боятся ступить даже ангелы. Он проигрывает... Чаще тех, кто никогда не рискует. И все же кажется, будто удача следует за ним, защищая, защищая его от настоящего вреда. Он заступится за все правые дела. Он последует любым путем. Он будет искать приключений и одержит победу. Да, мощно мы сегодня взыскали ресурс. Итак, сила. Принимаем, благодарим. Работаем. Здорово. Ну вот, сейчас мы разобрали очень важное и срочное. То, что хотели вам сказать высшие силы. Включайте осознанность, включайте принятие, включайте разумность, здравомыслие и идите вперед. Ставьте перед собой новые цели, новые задачи. Я вам в этом помогу. Подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых видео. И, конечно же, помните о энергообмене. Там у нас есть кнопочка «Спонсировать». Так что поддержите мой канал в добрый час в добрый час дорогие мои и любимые и да помогут нам силы и доводят да так